Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и сегодня мы говорим о колористике. Колористика в татуаже отличается, конечно, от классической колористики. Все дело в том, что все, что мы делаем, все это находится в в коже, под коже, то есть вот этот слой кожи, он все искажает и все немножко выглядит по-другому. Более того, классическая колористика в живописи, допустим, где смешивают цвета и работают открытыми цветами и создают какие-то картины э масками, это, совсем, конечно, совсем другое, но я сегодня постараюсь вам донести свое видение на колористику в татуаже. На обучении мы говорим, конечно, о ней тоже, но в общем и целом э на обучении все время посвящено практике, потому что теории можно набраться в интернете очень много, а вот практика это очень важно. Итак, ну, начну издалека. О простом. Существуют цвета первичные и вторичные, а еще существуют цвета хроматические, это как бы блоки такие хроматические и ахроматические. Вот первичных цветов всего три, вот всего это красный, желтый и синий. Весь остальной миллион оттенков вокруг нас создают именно они. И это цвета хроматические, то есть цветные. А хроматические цвета невозможно получить путем смешивания основных. Это белый и черный, ну и все их полутона, от белого до черного. Видим мы эти цвета так или вот, черно-белыми или цветными, в зависимости от длины волны света, которая доходит до наших глаз после отражения от определенного предмета, потому что предмет поглощает все тона, кроме своего. Это физика. В глазу человека есть три вида цветовых рецепторов, которые отвечают за восприятие хроматических, запомнили слово цветов. Существуют генетические аномалии. Это когда у человека нарушено цветоощущение. Но вы, например,. Можете до взрослого своего состояния даже не знать об этом. Жить это никак не мешает, и узнаем мы об этой своей особенности часто случайно уже взрослыми, а кто-то может вообще не узнать. Недавно я делала тест для, для определения, сможет или не сможет человек стать мастером вот для нашего курса «Дистанционный мастер», и показываю картинки мужу. Я говорю, смотри, это же прям очевидно, они совершенно разные. он Говорит, да это просто темнее, это светлее. То есть он просто не видит разницы вот этой, вот, между розовым, холодным и теплым. Они для него просто темнее и светлее. А сам оттенок холодности, он не видит, и это было прикольно. Вы можете узнать о себе вот такие тонкости, пройдя ну, есть тесты, например, тест Рапкина. Вы можете посмотреть эти картинки и понять, вы видите, не видите, есть ли у вас какие-то отклонения. Очень интересная обратная связь, напишите мне, как у вас получилось. Смешивание цветов в колористике. В основном мастера в татуаже работают уже готовыми смесями пигментов. Это обычно разные оттенки коричневого, от очень темного для брюнеток до очень светлого, пшеничного для русых вот, светлых блондинок. В некоторых линейках количество цветов достигает 150 и больше оттенков. Кошмар просто. Разобраться в них очень сложно, но такие большие линейки производители делают, ну, потому что в природе существует невероятное просто количество оттенков кожи. Вроде бы правильно, но на деле очень сильно усложняет жизнь при выборе цветов. Но производителям это удобно, потому что когда вы купили линейку из 150 цветов, вы будете покупать снова и снова, потому что так и не поймете, чем же там работать. Поэтому, кстати, в нашей, у меня конкретно, в студии всего 5 бровных пигментов. Их можно теоретически мешать между собой, и они достаточно универсальны. Потому что я не вижу смысла делать 150, которые отличаются совсем незначительно. Ну, а вы, если все-таки решили купить такую большую линейку, тщательно изучите инструкцию каждому цвету, потому что производитель прям обязан позаботиться о том, чтобы вы поняли, как ими работать. А еще вы должны учесть, какие оттенки кожи преобладают у ваших клиентов, потому что ну, основная часть пигментов в любом случае засохнет у вас на полке. Я это проходила, потому что в свое время я купила все известные на момент моего обучения линейки полностью всех брендов, и они, конечно, все засохли. Я даже их там мешала между собой, они иногда как бы вскипали, но я выкидывала. Я прошла период смешивания бездумного в самом начале. Больше к нему не возвращалась, только после вот прям череды проверок пигментов. Поэтому не советую, конечно, покупать все, но если купите, то обязательно изучите тщательную инструкцию. Вообще о смешивании. Зайдем издалека. Возьмите простые акварельные краски, либо гуашь, допустим, или, может быть, масло, если у вас завалялось, вы, может быть, художник в душе были когда-то. И возьмите из них обычные цвета, самые простые: желтый, красный, синий. Это, как вы помните, первичные цвета, которые невозможно получить путем смешивания. А вот смешать их между собой очень даже возможно, и как раз это мы и будем делать. Смешайте их в равных частях. В равных частях это значит одна часть желтого, одна красного и одна синего. Какой цвет у вас получился, получится. Конечно, это обычный коричневый цвет, простой, нейтральный, не яркий, но и не светлый. Но вот, допустим, чтобы работать на блондинках, вам он не подойдет. Или если на брюнетках, тоже не подойдет, недостаточно яркий. И чтобы работать на блондинках, допустим, вы должны добавить больше частей желтого. Вот вы должны это понимать. То есть если у вас всех частей по одной, то теперь должно желтого стать, допустим, две, в зависимости от как бы, бледности и желтизны цвета, который вам нужен, должен получиться у вас. А если наоборот вам надо работать с яркой брюнеткой, то у вас должно преобладать вот эта вот яркость, она, которая состоит из красного и синего условно. Но это вас опасно очень приближает к фиолетовой основе которая никому в коже не нужна. Ну, как бы, а чем работать с брюнетками тогда? И тут вот еще один вариант создания коричневого цвета, что делают многие производители. Вы берете черный и в него добавляете желтый и красный. Также в разных пропорциях, если вам надо больше к каштановому, то есть когда красная основа больше, конечно, да больше красного. Если надо в сторону холодного, каштанового цвета, то это желтая основа, но ну, красный там, конечно, все равно должен быть. Ну вот в цветах для брюнеток очень часто добавил, добавлен черный пигмент, потому что насыщенности вот такой яркой при помощи просто синего, красного, желтого вы никогда не сможете получить. Сейчас мы все это делать должны, по идее, на бумаге, на обычной вот белой бумаге. Если вы то же самое сделаете на цветной бумаге, приближенной к тону кожи, но чтобы вы понимали, белая бумага и вот кожа совершенно два разных цвета. И если вы нанесете вот тот самый простой коричневый на белую бумагу, он будет коричневый, а если вы нанесете его на меня, я имею свой цвет, то он будет выглядеть уже немножко по-другому. То есть если вы возьмете еще более, допустим, красную или темную, или более светлую, то каждый раз один и тот же цвет, он будет выглядеть на всех совершенно по-разному. И вот примерно то же самое происходит с пигментом в коже. То есть на то, на каким мы увидим заживший цвет, влияет несколько факторов. Какой мы выбрали оттенок, в какую по тону кожу его внесли и на какую глубину. Вот это очень важный Фараграф. Как понять, какой выбрать оттенок вообще в принципе? Возьмите свои пигменты, не знаю, если у вас их 150, <смех> возьмите какие-нибудь основные, там не знаю, 5-10, а может быть все как хотите, возьмите свои пигменты и капните их на мокрый ватный диск, конечно хорошо, предварительно размешав, потому что когда пигменты долго стоят, они часто расслаиваются на э, слои и чуть-чуть э, подождав, вы увидите вот эту дымку вокруг, то есть это основа, которая преобладает в конкретном пигменте. Она может быть желтой, может быть желто-какой-то серой или желто-зеленой, может быть малиновой, может быть какой-то рыжий. Прям. То есть вы прям четко поймете, какого цвета вот в этой смеси больше. Теперь надо смотреть на кожу. По идее, как бы мы уже не о бумаге, а о коже. Вы должны определить тип клиента, с которым будете работать. То есть, это весна, лето, зима, осень, их много очень переходных еще оттенков, вы должны смотреть на подтон кожи. На всех явно виден он. А, то есть это розовый, кто-то розовый, как поросеночек. Кто-то желтый, желто-зеленоватый, кто-то серо-голубой, кто-то такой прям вот малиново-фиолетовый, сосуды близко. То есть, вот он виден. И вы должны выбрать из своей палитры пигментов тот, который нейтрализует, но не усилит вот этот подтон. Ну, либо добавить корректор, если вдруг у вас нету прям идеально цвета, который подходит. Чаще всего, конечно, корректор теплый. Вообще, вам нужно научиться еще определять вот цветотип клиента хорошо и цвет выбирать, который подойдет именно этому, этому цветотипу. И уже вот из тех цветов, которые подходят цветотипу, то есть, допустим, я, я зима, я холодная, у меня кожа холодная, и мне идут холодные оттенки, потому что мне никогда в жизни не пойдет какая-нибудь алая морковная помада, я с ней становлюсь просто уродом, и мне нужны холодные оттенки, но если взять на меня холодный пигмент, внести его в кожу, то он может выглядеть слишком холодным для меня. А вот тут мы вспоминаем о толщине кожи помните, я уже говорила об этом, чем толще кожа, тем холоднее будет выглядеть любой цвет в нее положенный. Если вдруг вы собираетесь самостоятельно мешать цвета из пигментов уже готовых, то вы должны подходить к этому прям очень осознанно, поняв принцип смешивания вообще пигментов, вот прям много-много попрактиковавшись, намешав из разных оттенков, выведя этот цвет потом в другой оттенок, чтобы прям понимать, как это делается. И я не рекомендую вам смешивать татуировочные и перманентные пигменты, потому что у них может быть разная основа, они имеют разную светостойкость и так далее. То есть там может быть куча нюансов, потому что производители не указывают на баночки все секреты свои, иначе как они будут продаваться. Смешивать между собой татуировочные и перманентные пигменты может мастер, который только уже долго работал на татуировочных каких-то определенных знает, как они себя ведут спустя там, полгода, год, и на перманентных, и знает, как они себя тоже ведут спустя вот, длительное время. Почему я делаю на этом акцент? Чтобы вы могли, смешивая вот эти совершенно разные линейки пигментов, усилить их достоинство и нивелировать недостатки. Потому что, например, в татуировочных пигментах чаще всего не светостойкими являются теплые оттенки. И наоборот, во многих перманентных пигментах, как вы замечали, светостойкими являются как раз таки теплые оттенки, то есть почти все перманентные пигменты ведут себя через год-полтора, они становятся красными, вот так предсказуемо. И наоборот, татуировочные холоднее. Если вы точно знаете, что вот эти пигменты себя татуировочные ведут так, а вот эти перманентные так, то вы можете как бы их соединив себе удлинить, ну вернее клиенту своему удлинить срок носки. Но я повторяюсь, надо точно знать, как они себя ведут, чтобы их достоинство усилить. Ну, я надеюсь, вам упростила жизнь, а не усложнила. И теперь еще вот прям очень важный блок, это толщина кожи. Почему я делаю на этом акцент? Потому что несмотря на цвет кожи, который мы мучительно определяем постоянно на наших загорелых клиентов, на то, к какому типу, ну, типу принадлежит клиент, там, зима, осень, весна и так далее, вы должны учитывать толщину его кожи. Все знают, что один и тот же пигмент, лежащий на разной глубине, выглядит разным. Я думаю, все должны знать. И все должны, по идее, знать, что чем глубже вы его положили, ну или пришлось положить, как получилось, тем холоднее он всегда выглядит. Тут работает эффект тиндаля про отражение частицами волн света. Если интересно, загуглите, это очень интересно, просто много говорить я как бы об этом просто упоминаю. В татуаже, ну, то же самое, свет, проходя сквозь кожу, которая является явно неоднородной структурой, отражается от частиц пигмента, которые тоже лежат неоднородным слоем. И они выглядят а, еще более холодными, чем глубже лежат. А почему я вот упоминаю про неоднородный слой, потому что я... Во-первых, я сама делала эксперименты, видела их у других, когда в разрезе видно, как игла входит в кожу и вносит пигмент и насколько она его вносит неравномерно. Мы, конечно, туда-сюда много раз, и наискосок, и всякое разное, но все равно пигмент ложится, он как бы такими конгломератами ложится где-то плотнее, где-то совсем прозрачно в начале маха. Ну, и чем более неопытный мастер, тем более неравномерно он его, естественно, кладет. А сама кожа, ну, вы, вы должны примерно понимать, что кожа это слои, и мы проходим сквозь них. И как бы, по идее, идеальный вариант это когда мы дошли до определенного слоя, то есть верхний слой дермы, и в нем оставили нужное нам количество пигмента. Но на самом деле иглата, проходя сквозь все остальные слои, оставляет там тоже вот этот пигмент, он неравномерен, и он за месяц обновляется эпидермис полностью. И как бы остается только вот та часть пигмента, которая легла в цвет в слой кожи, который обновляется раз там, в полтора примерно года. И вот этот слой обновившийся, он является фильтром, то есть он искажает немного или много зависит от глубины пигмент, который вы положили в правильный слой. У любого из цветотипов человека конечно же, есть кожа совершенно разной толщины. В татуаже мы, сами понимаете, красим не поверхность кожи, как при пользовании косметикой, а пигмент лежит прямо в коже, внутри, под, под, под слоем определенным. Поэтому при выборе пигмента, кроме цветотипа, вы должны обязательно учесть толщину кожи. Приведу пример. К вам пришла клиентка холодного цветотипа, ей вот прям явно требуется холодная палитра на все зоны, вот как мне. Вы вроде бы логично берете холодные оттенки и она приходит к вам на коррекцию с синюшными губами, с синеватыми с бровями, стрелками, ну или наоборот. Тонкая теплая кожа, теплые волосы, и вы убираете теплый самый там, из своей палитры пигмент. Брови могут зажить ну, такими розоватыми, желтово-оранжеватыми, вот, совсем не подходящими ну, как бы человеку, а губы какими-нибудь морковными. Вы совершенно уверены, что работали на правильной глубине, но что-то вот пошло не так и получилось неприемлемо. Получается, что холодного типа клиентки с толстой кожей вы должны были взять более теплый пигмент, даже прям может быть самый теплый из своих, и, или добавить корректор. А такой же холодный, но с тонкой кожей можно работать более прохладными пигментами. Все дело в том, что мы будем видеть его сквозь более тонкий и, соответственно, более прозрачный фильтр кожи. Тут еще встает вопрос о цвете кожи, потому что европейцы с очень прозрачной кожей, это одно, а допустим и тонкой кожей, а допустим афроамериканцы с тонкой кожей, но она другого цвета, это совершенно другое. Но я думаю, вы разберетесь. Так вот, с толстокожей вы поработаете глубже. Иначе все просто уйдет с корочками, потому что все останется в эпидермисе. И теплый пигмент будет выглядеть холоднее, потому что вы работали глубже. А с тонкой кожей, наоборот, вы работали максимально поверхностно, нежно и воздушно, иначе с ней просто нельзя. Ну и обратная ситуация с кожей у теплых цветотипов. В толстой коже с теплым фильтром вы будете работать на большей глубине. И возможно, вполне работать теплыми оттенками. Все дело в этом, в глубине они а потому что будут выглядеть холоднее из-за большей глубины. А вот на теплой и тонкой прозрачной коже теплый цвет заживет не так, как планировалось. И если теплые пшеничные блондинки, вы нарисуете теплым русым, очень поверхностно брови, они заживут желтенькими. Значит, надо какой цвет брать? Холодный из холодных русых оттенков. Но работать очень поверхностно, иначе вы заглубитесь, и это будет тоже выглядеть так себе по красивости. Итак, Чем тоньше кожа, а соответственно фильтр, искажающий цвет, который вы положите, тем холоднее вы можете использовать цвета. Чем глубже вы кладете пигменты за толщины кожи, тем он должен быть теплее. Ну и соответственно цвет пигмента меняется минимально на нейтральных типах и небольшой глубине укладки. Я думаю, вы такое замечали, либо заметите, когда начнете работать. Колористика – это настолько объемный, большой курс для изучения, что, конечно, 20 минут я его уместить не смогу и всего не рассказала. Но вы можете получить этот курс. В рамках нашего дистанционного курса, в курсах, которые можно пройти дома, никуда не ехать, не ехать ни на какие конференции, не ехать к этим мастерам, которые, проехав 10 конференций, теперь собирают людей и учат их там каким-то тайнам калористики. На самом деле все... И... Довольно просто. То есть просто надо понять, ехать никуда нельзя, понять и применить сразу. Порисовать, помешать, посмотреть. Все это можно сделать дома. Поэтому я вам рекомендую в рамках нашего дистанционного курса понять, получить все уроки и обучиться по ним дома. Если вы вдруг мастер, который уже опытный, вам будет это все очень интересно и полезно, раз вы смотрите это видео, у вас вопросы есть, на которые нет ответов. А если вы вдруг вообще сомневаетесь, оно вам надо или нет, у нас есть тест, который поможет вам понять, ну, вы видите симметрию или не видите, вы видите ли цвета, холодный, теплый и так далее. Ну, он такой прикольный, интересный. Я его разработала для тех, кто еще не понял вообще даже, нужен ли ему этот курс дистанционный даже, не говоря уже о том, чтобы куда-то ехать. В описании к этому видео будет ссылка на него обязательно, вы можете пройти тест, и если вы поймете, что это прикольно, интересно у вас даже получается, тогда вы можете купить наш курс «Дистанционный мастер», и стать мастером обучиться прямо дома, не выходя из своего не выезжая из своего города, не отрываясь от своих детей, мужа, работы, не теряя текущий заработок, без поездок в другой город и там вот этих всех стрессов. Я уверена, у вас все получится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!